Как убрать хруст и боль в суставах? Как вылечить артроз первой, второй, третьей стадии? Здравствуйте! Приветствую вас на канале доктор Скачко! А я доктор Скачко — врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг вы можете купить и через интернет. А сегодня решил продолжить серию видео. Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать вам, как вылечить на любой стадии артроз суставов. Считается, что это не смертельный диагноз. Но он на любой стадии сокращает продолжительность вашей жизни. И нарушает ее качество. И если вы задумались над лечением артроза на первой стадии чаще всего у вас на этой стадии хрустят суставы то это прекрасно если же вы хотите продолжать хрустеть суставами дальше это конечно же ваш выбор но хруст суставов показывает что смазки в ваших суставов недостаточно иными словами любую физическую нагрузку вы выполняете прикладывая больше усилий если вы хотите показать своему начальнику что вы трудитесь в поте лица это ваш выбор если вы хотите показать своему тренеру как тяжело вам достаются медали это также ваш выбор но я советую все же хруст суставов устранять правильно тогда жизнь будет приносить вам больше удовольствий если вы задумались над лечением артроза на стании болят суставы еще не все потеряно если суставы еще болят значит они живы и восстановлению подлежат и неважно у вас вторая либо третья стадия артроза чаще всего в этом случае выявляемая боль в суставах нужно лечить и устранять правильно если вы боретесь только с болью в суставах это как говорится ваш выбор вы улучшаете качество жизни но вы идете последовательно через первую вторую третью четвертую стадию артроза сустава под названием анкилоз сустава. И на этом уровне у вас также есть выбор. Вы можете теперь уже хромать практически без боли. Сустав практически не болит. А можете перейти к следующей стадии лечения — трансплантация сустава. Это тоже интересный вариант. Но напомню, суставов больше 200. Стоимость одного сустава. Трансплантация одного сустава примерно 10-15 тысяч долларов. То есть как такой среднего класса автомобиль. ну Ниже среднего возможно. И это также ваш выбор. Но! В этом видео я расскажу вам, как все же можно вылечить артроз на любой стадии. исключая, конечно четвертую. Я не хирург. Поэтому смотрите видео дальше. Я думаю, что много полезной информации вы получите. А как ею воспользоваться? Это ваш выбор для себя и за себя. Врата перемен открываются только изнутри, никогда снаружи. Снаружи можно только взломать. Поэтому пока вы думаете, что делать, если болят и хрустят суставы, и какие народные средства в домашних условиях можно применить, я вам напомню. Хруст сустава, как и боль сустава, часто указывают на артроз. А артроз – это дистрофический процесс,ными словами Ваши суставы больше болят, если вы не обеспечили правильное питание для суставов. Иными словами, вам нужна правильная диета для суставов. Но. Суставы находятся в вашем организме. И примерно такая же ситуация во всем организме. Иными словами, дистрофические процессы идут и в других органах и тканях. Просто это происходит достаточно тихо. А боль в суставах после отдыха усиливающаяся при движении вниз по лестнице надежный индикатор этих процессов! Все содержащиеся в продуктах питания полезные питательные вещества имеют для вас лишь теоретическое значение. А практическое значение приобретут только после того как будут переварены в вашей пищеварительной системе. После этого попадут к вашей печени. И она очистит кровь поступившую из кишечника от токсинов. А полезные питательные вещества превратит в нужные для вашего организма. И только после этого ваша сердечно-сосудистая система, управляемая нервно-эндокринной системой регуляций, доставит полезные питательные вещества к работающим клеткам, в том числе и к вашим суставам. Все вроде как сложно, но на самом деле все решается значительно проще. На протяжении 30 лет врачебной практики обратил внимание на то, что артроз в суставах часто возникает на фоне сниженных возможностей пищеварительной системы переваривать пищу. Взлудие живота или метеоризм. Курчание в кишечнике. Повышенное газообразование. Частые спутники артроза. Вернее основная причина артроза. Пищеварительная система человека — это основная система для обеспечения питания организма в целом. И питания суставов в частности. А частота артроза и дистрофических изменений в суставах у женщин выше. Просто слабая женская печень не успевает все переработать. Все просто. Поэтому если у вас появился хруст в суставах, это означает, что вырабатывается мало синавиальной жидкости, обеспечивающей питание хряща. И первый шаг в артроз вы уже сделали. Даже если у вас появился хруст в суставах рук. Часто хрустят пальчики. Руки вы не используете как орган движения. Но артроз там появиться может. Что делать, если хрустят суставы? Как вылечить артроз на первой стадии? Лечение артроза на первой стадии — это улучшить работу печени. Выработка синвиальной жидкости зависит от вашей печени. И понятно почему хрустят суставы у женщин чаще, чем у мужчин. А плохо смазанные скрипящие суставы — это не просто дискомфорт. Вы тратите больше усилий при физических нагрузках. И можете легко перейти на следующую стадию артроза. Когда уже появляется боль в суставах! Хотите работать меньше, а результаты получать выше? Жить лучше и дольше — смазывайте свои суставы своевременно! Что делать если болят суставы? Как вылечить артроз на первой, второй, третьей и четвертой стадии? Лечение артроза на первой, второй и третьей стадии — это наладить правильное питание для сустава. Иными словами, вам нужно улучшить работу печени! И обеспечить правильное переваривание пищи. И можно вылечить артроз на первой, второй, третьей стадии. Без операций и трансплантации. Вылечить артроз на четвертой стадии также можно. Но в этом случае вам нужна уже трансплантация сустава. И будут ли скрипеть суставы у вас после этого? Зависит от того, как уже будут смазаны эти суставы. Если вы остановились вовремя и вас интересует, как вылечить артроз на первой, второй, либо третьей стадии в домашних условиях натуральными средствами. Часто в питание добавляют хондроитин и глюкозамин. Чтобы восполнить многолетний дефицит. Но их усвоение зависит от возможностей вашей пищеварительной системы. Кто уже занимался лечением артрозов и в такую ситуацию попадал? Знаете о чем я говорю! Принимаете препараты — а лечебный эффект отсутствует! Я более 10 лет назад разработал систему лечения артроза на первой, второй и третьей стадии. В которой улучшая работу пищеварительной системы и печени помогал вернуться по стадиям артроза и не допускать перехода в четвертую стадию. Для этого в том числе была разработана формула здоровья доктора Скачко. К сожалению сейчас не выпускающаяся. По экономическим причинам, а как вариант замены сок подорожника, усиливающий работу пищеварительной системы, начиная с желудка, а недавно обратил внимание на питьевой гель Freedom с содержанием алоэ 90% процентов. производитель Германии. По цене получается дешевле, чем сок подорожника, а качество ну, Украина соревнуется с Германией, но сумасшедшие немцы держит немецкое качество по украинским ценам, а вот хондроитин и глюкозамин уже в нем, иными словами хондроитин и глюкозамин подарок. Попробовал на больных с артритом, с артрозом, получил хорошие результаты, поэтому рекомендую. Вылечить артроз в суставах можно, нужно правильно и вовремя проводить лечение артроза на любой стадии. Конечно, чтобы получить